Приветствую вас друзья на канале IndexRate. анализ рынка на сегодня 4 июня 2022 года сегодня мы с вами сделаем короткий апдейт по биткоину и посмотрим на рынок с точки зрения индексных и фундаментальных показателей поэтому если вы еще не подписаны на данный канал то обязательно подпишитесь поставьте лайки оставьте комментарии нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и также подпишитесь на телеграм-канал телеграм-чат ссылки в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии ну а мы с вами давайте начнем Традиционно посмотрим на индикатор страха и жадности. Он нам на сегодняшний день рисует отметочку по-прежнему экстремального страха. Находимся на цифре 14. Тепловая карта по криптовалютам рисует нам продолжающееся медвежье настроение и понижающуюся динамику. Индикаторы по главной криптовалюте показывают зону продаж. Что касается ликвидации, то за последние сутки у нас было ликвидировано чуть более 50 тысяч трейдеров на общую сумму 123, почти 124 миллиона долларов. И в целом, конечно же, потери несут сейчас бычьи позиции. Что касается соотношения коротких и длинных позиций, за последние сутки у нас доминируют медвежьей позиции не сильная доминация 50,65 процента также хотел обратить ваше внимание на индикатор 200 недельный средний скользящий тепловой индикатор он показывает процентное соотношение за последний месяц к этой 200 дневной средний скользящий имеется в виду цены и подсвечивает различными цветами э, зону перепроданности и зону соответственно перекупленности. Вот, если красное значение, то это зона перекупленности. Если синее и фиолетовое значение, зона перепроданности. И всегда, когда мы подходим ценой к 200 недельной среднескользящей, исторически мы от нее отскакиваем и тренд глобальный разворачивается. Обратите внимание, насколько мы уже недалеко от 200 недельной среднескользящей. Индикатор подсвечивается синим цветом. Максимально зона капитуляции обычно подсвечивается фиолетом. А иногда фиолетовый цвет даже не переходим по тепловой карте нее начинаем планомерный отскок это говорит о том что мы уже достаточно серьезно перепроданы по основной криптовалюте и я думаю что где-то капитуляция будет не за горами но с учетом опять-таки 200 недельных показателей это глобальный масштаб также посмотрим что у нас с альт сезоном индикатор показывает отметчику 22 по-прежнему биткоин сезон сразу же давайте к доминации она у нас примерно консолидируется на одних и тех же показателях пытаемся закрепиться выше уровня FIBA 4681 по-прежнему здесь же консолидация рост продолжается восходящая тенденция достаточно сильная по индикаторам трендов и мы видим что пока я думаю потенциал закрепиться выше все еще сохраняется ну а если посмотреть вот я бы хотел обратить внимание на другой набор индикаторов то обратите внимание мы уже достаточно серьезно перегреты по обоим этим показателям на дневном таймфрейме поэтому возможно закрепиться выше нам уже и не удастся и доминочка будет потихонечку снижаться не факт что на медвежьем рынке это хорошо скажется на альтах но снижение доминации может быть краткосрочное. это тоже стоит учитывать то есть мы можем подвигаться как-то вот так и еще раз попытаться прорваться куда-то в зону 48 49 давайте посмотрим на индекс доллара он немножко у нас отскакивает дневные Показатели говорят нам о том, что мы, скорее всего, будем сейчас еще какое-то время вниз снижаться, поскольку не совсем внизу находятся классические индикаторы. И если посмотреть на традиционные, давайте наш основной набор, то сайфер нам говорит о том, что мы, скорее всего, продолжим отскакивать. У нас снизу вверх двигается стахастический RSI в нейтральной зоне классический. Показывает по этому индикатору зеленую точку отрисовали, гребень волны завернули на моментуме. Я думаю, что мы должны... По крайней мере, попытаться устоять на 50-й экспоненциальной средней скользящей. Это оранжевый мувинг. Если устоим, попытаемся снова прорваться к верхней границе, сюда к 104. Если же нет, и зеленый денежный поток уйдет в красную зону, то следующая поддержка у нас локальная на уровне 100. А дальше уже, ну в принципе, это все зона 100. 100 экспоненциальная средняя скользящая. И секвентал подрисовывает нам как раз уровень. Если мы будем двигаться вниз, это позитивно должно отразиться на биткоине. Обратная корреляция с индексом доллара, она, как правило, происходит всегда в той или иной степени если же будем прирастать дальше это негативно скажется на биткоине но пока намек на то что будем прирастать сохраняется поскольку он двигается снизу вверх как я уже сказал и ары тоже толкается вверх давайте посмотрим на главную криптовалюту консолидация сохраняется между двумя ценовыми уровнями по-прежнему мы свалились в этот канал я уже об этом говорил мы торговались на отметке между 28 с половиной и а, значит с половиной. Ну это зоны, не надо воспринимать это как точные прям уровни У меня вообще нет уровней в моем анализе Есть только ценовые зоны И эта консолидация продолжается Двигаемся между двух пунктирных паутины И сейчас двигаемся вниз Я думаю будем пытаться еще вниз порасти В зону с половиной Откуда оттолкнемся скорее всего Потому что RSI стахастически наверху Волна моментума здесь завернулась Отрисовали красную точку И активный красный денежный поток сохраняется я также хотел обратить внимание еще на то, что происходит у нас по классическим индикаторам на... Недельном таймфрейме На недельном и на дневном Давайте посмотрим на них Обратите внимание, у нас сейчас Наверху гистограмма на магди Хотя волны находятся внизу Но когда наверху гистограмма Мы всегда спускаемся вниз Поэтому риск того, что на дневном таймфрейме мы уйдем вниз Он сохраняется И классический RSI Он в нейтральной зоне сейчас Но если по индикатору Cypher B Не особо видно волны А лишь только зона перепроданности Либо нейтральные значения, либо перекупленности то здесь мы можем видеть по волнам этого индикатора, куда он двигается. И он двигается вниз, пытаясь пересечь сверху вниз волну сигнала. И поэтому, скорее всего, мы попытаемся, как я уже сказал, спуститься опять к нижней границе этого, можно сказать, восходящего канала, двигаясь между двумя пунктирными. Пока находимся в неопределенности. Множество различных факторов. По фонде мы закрылись в отрицательных значениях, обратите внимание. Поэтому и э, биткоин у нас сейчас особо... Коррелируемый с фондовым рынком актив продолжает находиться в такой нейтральной зоне. Но раскорреляция рано или поздно должна произойти. Это на самом деле показывает несовершенство рынков в целом, потому что биткоин оценивается сейчас как актив, который, ну. По мнению э, институциональных крупных инвесторов с фондового рынка, которые берут его себе в качестве диверсификации портфеля, то есть дополнительный актив к их asset allocation, я думаю, что рано или поздно будет понимание того, что биткоин оценивается не по тем фундаментальным оценкам, которые оцениваются на фондовом рынке, а внутрисетевые показатели являются, ну, скажем так, главным аспектом фундаментальной оценки этого актива. Поэтому не все это еще понимают на фондовом рынке, а те, кто понимают, не особо, скажем так, должным образом с должным вниманием к этому относится, потому что если смотреть на фундаментальные показатели мы однозначно в перепроданности находимся причем в глобальной давайте вот сейчас прямо на недельном таймфрейме я покажу сейчас логарифмическую кривую по ней вот мы с вами можем видеть где находится сейчас наш актив обратите внимание что происходило с активом во все периоды снижения вот пятнадцатый год ну, 13-е снижение, 15 год мы ушли к нижней границе логарифмических кривых. Вот 17 год достижения пика цены. Смотрите, куда мы ушли в 19 году и развернулись. Вот корона дамп, мы вышли за нижнюю границу. И сейчас мы вышли за нижнюю границу. Основной, конечно, последний, по крайней мере, слив после вот этой консолидации произошел на фоне отвязки а, терры от, а, ну, их стейблкоина от доллара и доллара попыткой удержать эту отвязку, я не раз публиковал данные по этому поводу в телеграм-канале, 80 тысяч биткоинов было выброшено на рынок для того, чтобы э, сохранить э, значит, ситуацию с их стейблкоином. После этого рынок абсолютно спокойно поглотил все эти 80 тысяч и э, достаточно серьезные негативные настроения все еще сохраняются, мы видим это по э, индикатору э, страха и жадности, то есть на рынке продолжает сохраняться экстремальный страх, но при этом э, надо учитывать, что весь фундаментал внутрисетевой показывает нам о том что поглощение вот крепких рук этих 80 тысяч прошло достаточно быстро и не так уж прям и страшно как это могло бы показаться потому что 80 тысяч это но ну, огромная цифра для капитализации рынка криптовалют и сейчас мы находимся на нижней границе то есть мы можем здесь еще какое-то время консолидироваться но в любом случае мы глобальной зоне перепроданности однозначно, и цикл где-то не за горами. Но ну, опять-таки, это все в глобальном масштабе, поскольку, во-первых, мы смотрим недельку, соответственно, нужно учитывать, что это не завтра может произойти, может произойти в течение нескольких месяцев. Мы можем уйти в какой-то период консолидации, после чего будем возвращаться так или иначе. Ну, и я еще хотел посмотреть, что у нас э, показывает нам как раз-таки трендовые индикаторы на недельном, графики обратите внимание как вел себя трендовый индикатор вот здесь при достижении пика э, цены в 2017 году мы достигли пика активный зеленый э, поток кривой индикатора и имеется в виду, что мы находились выше вот этой вот зоны э, синим пунктирном отмечено на индикаторе это означает что достаточно активный поток в рост был до да? после чего мы развернулись ушли вниз и слабико слабиком потихонечку в консолидацию здесь ушли в оранжевую зону немножко в негативе еще понаходились какое-то время после чего начали потихонечку прирастать обратите внимание вот на этот период времени сейчас это осень 18 года и посмотрите как мы выглядим сейчас то есть мы ушли в красную зону с зеленого уровня ушли вниз и сейчас находимся в таком периоде консолидации с преобладающим медвежьим настроением точно так же как вот здесь и разворачиваемся вверх то есть вот этот период Движение цены, причем а, здесь у меня установлены простые средние скользящие и 200, -е. вот она 200 средняя скользящая, простая, красная, мы консолидировались прямо вдоль нее, вот здесь. И сейчас у нас очень похожая ситуация, то есть если даже куда-то и будет какой-то а, сквиз на капитуляцию, да, то я не ожидаю ниже 22%. Ну, вот зоны 22 тысяч, да, это может быть 21, это может быть 23. Ниже туда не ожидаю. Я думаю, что мы можем и сейчас даже устоять на зоне, вот у меня она отмечена, это уровни 25,5, 26,5 примерно. Ну, если даже и уйдем, то, соответственно, кривая будет двигаться сюда, и мы будем двигаться сюда. И вот посмотрите, как это может произойти. На этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем хороших выходных. С вами был Гош, канал IndexRate и до новых встреч.